Сточки, форточку, сплюнем, забудем мне, не понимаешь, да ты трусишь, прячешь желание, солнце биение, утро доброе, встречали глаза, пили целое, плачешь ты, плачу я. Теряла звезду, звезда. Так зачем это никогда? Открывай, открывай, пришла зима, зима. Сердца в затмении, вдавлены в горизонт, Реки отстегнули, Парашюты приземлились с небу в руки. Пролей меня на лезвие травы, Рада подать за тебя. Сколько прикажешь, Пролей меня на лезвие травы, Рада подать за тебя. Прикажешь. Плачешь ты, плачу я Потеряла звезду, звезда Да зачем это никогда? Открывай, открывай, пришла Субтитры Пишешь ему «прости», Целуя меня в плечо. Уходишь гулять надолго, На кухне оставив свет. Ты делаешь это специально для тех, Кому обещала рассвет. Ты можешь любить до гроба, Четырнадцать дней не предел, И кто-то такой зырит в кино, И только мне повезло, Твоя квартира напротив. Закутанная в тоску, Пишешь ему «прости», Целуя меня в плечо, Нескромное желание по поводу Не надо все валить на весну И ждать от симпатичных взрослых Советов честных и добрых Будет ветер дуть в нашу сторону, И захочется поверить, что все к лучшему. И шутить, научиться про вечное. И у тех, кто не летал, просить прощения, Беспокойную голову выкинуть. Не катиться, все пудуя, разжать кулаки, вырасти, трогать круглый живот юности. Трав ты, подаришь мне небо, перелетных птиц тебе я, заглядя не спящий рядом. Румяности трав ты, подаришь мне небо, перелетных птиц тебе я Ты уходишь не на время и не в гости, залезть на небо, достать солнце, подавиться его кровью, с дичьевых с сдавленных ветром крыл, Оборвать шум моря на губах твоих. Целовала ладони, говорила такое Удлиняла прогулки, нарушая границы А теперь внутри сорная трава Крутит ли вверх, полные огня Лечь во всем, как есть, с головой под плед И не важно знать, ночь или свет Шумят машины Кричат люди, и город то нет В апрельских лужах ломают дети гладкие ветки, прощает верба Забавы эти, сбиты ботинки Дорогам не числа мы все песчинки А земля велика что мне делать? Ты уходишь не на время и не в гости. Залезть на небо, достать солнце, подавиться его кровью. любовь следует... А колду вода весной грязно-бедная земля за. Наши волосы, щебетане птиц, вплетаю я, в посидевшие на дней, будь ласка. Мать из реки солнце ясная Умывался зверь мой, не прятался Необъятный в малом, но рождается да. До чего я дойду, Если ты уже с ним? Не увидимся здесь И не встретиться там Рассечена память Свинцом магистралей Так много возле И никого рядом Танцуй со мной, невесомостью, рожденное солнце, ты, как и любовь моя, ни в какие ворота, Расцарапай золотым волосом, перепачкай по лицо, выкрикни, нежный. Черена на море по колено, Василисом Еленом на море по колено, Василисом Еленом. Чего я дойду, если ты уже с ним? Не увидимся здесь и не встретится там. Храню все твои письма, но прощаюсь навсегда. В четырех стенах осколки моего седьмого неба Мило звякают стекляшки в горы старости безгрешной. Крошит булку птицам счастья, девочка, чье имя здравствуй, Корабли стартуют в космос, Мальчик день их поднял воздух, объедает ветер листья, Зверь горбатый сна не ищет. Пляшут сморщенные страсти. В складках пустоты глаза стой, Погружаясь головой В тело плоское воды Фонари, дома и звезды Гасят волшебство хандры В руку сухоцвет колючий, Один в поле не надломлен. Высота шумит, как в детстве, теплым изумрудным лесом. И когда-то будет дождь, и затопим города, Я храню все твои письма между тьмой и светом дня. правильно, сохрани это сердце, пожалуйста, Мне все кажется, там живет бабочка. Поднимаются вверх волны осени, Из надкусанного солнца хлещет золото. Перепачканы охры башни города, Янтарным морем наполняются легкие. Тик-так, вальсирует по кругу смерть, Срывая пыльные шторы с петель. Прыгают горький, Капли в стакан, веселье в разгаре, а чуть глубже печаль от меня ничего не останется, так должно быть, и это правильно. Сохрани это сердце, пожалуйста. Мне все кажется, там живет бабочка.